Ну да, вот привет опять от меня. Ой, прошлый ролик был такой грустный то да сё, а сейчас тоже ничего нового, за исключением того, что все-таки моя грыз должна уменьшиться. Я съездила в Ригу, в Ригу в клинику Айва и, наконец-то, мне сделали операцию. Прошло уже четко больше двух лет, как нужно было ее сделать. Там был ковид и все, всякое прочее. А у меня на верхнем веке, направо образовалась какая-то, ну, типа грыжа, что ли. И ее нужно было оперировать. Она очень давила на века и мешала зрению. И еще вдобавок раздражение было. И чем я спасалась, полоскала ромашкой, делала компрессики из ромашки. И так было изо дня в день. Вот, наконец-то, врач меня приняла. Я вчера была в клинике. 40 минут примерно меня оперировали. Сняли эту грыжу. Второе века для коррекции. Все, перетянули, стянули. такие синяки под глазами. Ну что ж тут поделать? Надо терпеть. Сейчас уже таких болей-то нет. Но тянем глазки. Повязку можно будет сегодня снять. Оставить только непосредственно на, на шве, на правом и на левом. Нить там вставлена. И капать лекарства, которое она выписала из аптеки для заживления. Ну, было сказано, что на следующую неделю, в понедельник, опять надо ехать в Ригу. осмотрит, как мои дела, и удалит эти нити. Ну, глазки тогда расправятся. С никам еще нужно время для этой полной реабилитации, как мне было сказано, примерно нужно месяц времени, 4 недели, но не важно, если у кого такие проблемы, то их надо решать так или иначе. И грусть немножко поуменьшилась, сейчас уже все позади, но прежде чем дойти до этой операции, обязательно анализ крови и тест COVID, несмотря на то, что у меня есть сертификат и сделанная прививка Pfizer чтобы получить этот сертификат. Ох, девочки и мальчики, берегите себя. Всем удачи. Пока.